Всем привет! В наших роликах мы много уделяем внимания платной рекламе. Но давайте не забывать о бесплатном продвижении вашего сайта и организации. Сегодня мы поговорим об одном из них ⁇ Яндекс-правочник. Бесплатный интернет-каталог организации в Яндекс дает возможность создать карточку вашей организации и наполнить ее информацией. А именно, добавьте название вашей организации, укажите сайт. Добавьте адрес и контакты вашей организации, а также разместите дополнительные ссылки на страничке ваших социальных сетей. И не забывайте указать до трех видов деятельности, чем занимается ваша компания. Из предложенного списка в Яндекс аналогом Яндекс справочника выступает сервис Google Мой бизнес. Если вы сейчас задумываете зарегистрировать свою организацию в Яндекс.Справочнике, то следуйте по ссылкам под этим видео. После регистрации организации в Яндекс.Справочнике необходимо подтвердить свои права на нее с помощью проверки СМС или звонка. Так для чего же стоит регистрироваться в Яндекс.Справочнике? Несколько полезных фактов о нем. Яндекс-справочник позволит показываться вашей организации на Яндекс-картах как на мобильной версии, так и на десктопах. А также в выдаче поиска будет показан профиль вашей организации. Информация из справочника станет полезным дополнением в качестве адресного сниппета для страниц вашего сайта в выдаче поиска Яндекс. А если у вас несколько магазинов, то каждый адрес регистрируется отдельно и может объединиться в сеть магазинов что позволит вам увеличить свое участие в выдаче для пользователей. Благодаря Яндекс-диалогам и Яндекс-справочнику вы можете добавить чат с пользователями в карточку организации и в результатах поиска Яндекс. Если вы будете поддерживать в актуальном виде информацию о вашей компании в кабинете Яндекс-справочника, то Яндекс-справочник присвоит для вашей компании отличительный знак. Это повышает уровень доверия и лояльности пользователей. Размещение информации об организации в Яндекс-справочнике бесплатно, и его не стоит игнорировать, так как это обязательно... Пункт, если вы занимаетесь продвижением вашего сайта. Если размещение бесплатное и такое простое, то как же выделиться среди остальных? Ответ на этот вопрос будет звучать так. Приоритетное размещение. В этом году Яндекс позволил рекламодателям оплачивать приоритетное размещение справочника с помощью рекламных агентств Беларуси. А если популярность инструмента набирает обороты, то мы сразу снимаем видео для вас, чтобы у вас была максимально качественная и актуальная информация. Вы ведь по этой причине смотрите наше видео. Если вы выберете приоритетное размещение, то карточка вашей организации будет выделена особым зеленым значком от Яндекс, и это позволит повысить позицию показа относительно других организаций. В на Яндекс-картах десктопа допускается не более 10 организаций с приоритетным размещением. Их очередность зависит от релевантности и удаленности организации от выбранной пользователем точки на карте. В мобильной версии карт приоритетное размещение состоит из пятерки организаций-рекламодателей. В Яндекс.Навигаторе ваша организация также будет выделена зеленым значком от Яндекс. Однако это не все преимущества платного размещения. Также в карточке организации можно разместить дополнительные элементы логотипы фотографию, баннер с акцией, Кнопку действия, популярные товары или услуги с указанием цен, рекламное объявление с вашими преимуществами. Таким образом, ваша карточка станет более красочной и даст пользователю больше информации о вас. Помните, для регистрации вашей организации необходимо было указать вид деятельности. Все запросы пользователей соотносятся Яндекс с вашим видом деятельности. И в результате в поиске на запрос «Где поесть» пользователь увидит в близости от себя перечень кафе и ресторанов. Все происходит автоматически и вам не нужно указывать перечень ключевых слов. И напоследок давайте поговорим о деньгах. Стоимость приоритетного размещения для вашей организации может варьироваться от нескольких параметров регион, вид деятельности, период продвижения, а также количество филиалов вашей компании. Каждый из перечисленных параметров имеет свой коэффициент и учитывается в общей формуле расчета. Минимальный период размещения составляет 90 дней, максимальный 360. Для Беларуси базовая стоимость составляет на 30 дней 120 белорусских рублей с учетом НДС. Если ваша организация все еще не зарегистрирована в то срочно исправляйте эту ситуацию. Всем пока!